Первое, на что смотрят банки, оценивая вас как кандидата на получение кредита, это ваш возраст. Минимальный возраст составляет 18 лет, но многие банки устанавливают планку на уровне 21-25 лет. Максимальный же возраст составляет 60 лет. Если вы пенсионер, то также есть возможность получения кредита, но условия по нему будут более жесткими. Более охотно банки выдают кредит в возрасте от 25 до 45 лет. Больше всего банки доверяют тем заемщикам, которые трудоустроены официально и имеют стаж работы более одного года. Важный показатель, который определяет возможность получения кредита – это ваш официальный доход. Его размер также влияет на сумму, которую вы можете получить от банка. При оценке своих шансов необходимо обращать внимание на наличие дополнительного заработка. Наличие нескольких источников дохода поможет исправить ситуацию тем людям, которые имеют небольшую официальную зарплату. Как правило, Чистые среднемесячные доходы, откорректированные на расходы, должны более чем в два раза превышать платеж по запрашиваемому кредиту. Также на оценку шансов получения кредита влияет отрасль, в которой вы работаете, ведь многие банки при анализе потенциального заемщика обращают на нее внимание. Меньше всего шансов получения кредита у людей, которые работают в отрасли строительства, металлургии и горнодобывающей промышленности. В приоритете же будут работники финансового сектора. Кроме рода деятельности, значение имеет также и должность сотрудника. При рассмотрении документов предпочтение отдается более высокооплачиваемым должностям, таким как топ-менеджеры, руководители среднего звена и так далее. Также повысят ваши шансы наличие высшего образования. Несомненным плюсом для вас будет и наличие хорошей кредитной истории. Банки охотно выдают кредиты клиентам, которые уже не раз исправно погашали свои займы. Шансы на получение кредита значительно вырастут, если вы состоите в официальном браке. По мнению банков, вы более добросовестны и обязательны, а значит, всегда будете погашать долги вовремя. Не последнюю роль играет и то, насколько положительно вас оценит кредитный эксперт банка. Ваш внешний вид, манера одеваться и манера общения сыграет немаловажную роль при принятии решения о выдаче вам кредита. Таким образом, можно составить портрет идеального заемщика. Как правило, это люди от 25 до 45 лет, со стажем работы более одного года и с высшим образованием, желательно семейный, со стабильным доходом, занимающий руководящую должность, а также имеющий дополнительные заработки и хорошую кредитную историю.